Новый проект, называется он Watson Mall. Данный проект от администратора Кака Лайка, Какая лайк Все вы знаете, он отработал 10 дней при окупаемости 8, при окупаемости 7 дней. Чтобы пройти регистрацию, переходим по ссылке в описании к данному видео, попадаем на сайт. Вот вчера был у него старт Sprite USDT, сегодня Watson Mall. Как эти проекты отработают, я не знаю. Ну в своем телеграм-канале я сегодня выложил статистику по данному администратору. В принципе, на дистанции, если с ним работать, можно поработать и что-то здесь заработать. Читайте статистику. Также перед тем, как инвестировать, читайте правила инвестирования в интернете. Никогда не инвестируйте последние деньги, либо же заемные деньги. Здесь минимальный депозит 7 долларов. Минимальная сумма вывода 0,8 долларов. Время обновляется по нью-йоркскому времени. Забиваете в Google нью-йоркское время, смотрите и ровно в 12 часов ночи обновляется данный сайт, и вы сможете каждый день выводить отсюда деньги. Я здесь вот прописал, какие существуют VIP и сколько они стоят. Пополните на 7 долларов, купите VIP 1, будете зарабатывать 0,8 долларов ежедневно. Пополните на 47 долларов, купите VIP 2, будете зарабатывать 5,8 долларов Пополните счет на 97 долларов купите лип 3 и будете зарабатывать 12 долларов ежедневно партнерская программа здесь первый уровень 8 процентов второй уровень 4 и третий уровень 2 процента и здесь будет у вас ссылочка для регистрации также служба поддержки и официальная группа давайте посмотрим группу в группе вот 7 человек так как проект новый ну администрация здесь от проекта Morrison, SunUSD, лайк like и вот Sprite чтобы пройти регистрацию, в первом поле прописываем свою электронную почту. Второе поле прописываем пароль. Третье поле подтверждаем пароль. Четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. Я всегда придумываю 6 цифр. Здесь у вас будет код пригласителя и прописываем свой телеграм. Без телеграма вы просто не зарегистрируетесь. После регистрации вы попадаете на вот такой вот сайт, где вы сможете зарабатывать деньги. И чтобы вам зарабатывать, нажимаем кнопочку «Research». На этот адрес кошелька переводим ту сумму, на которую вы хотите зайти в данный проект После того, как вы перевели деньги Нажимаем кнопочку Submit Далее возвращаемся назад Идем там, где у нас VIP-тарифы И нажимаем кнопочку Join Now на тот тариф, на который вы пополнили Далее вам нужно будет выполнить задание Переходим, вот у меня VIP-третий Нажимаем на тот VIP, который у вас здесь пополнен и нажимаем здесь по любой картинке, выполняем задание. Я уже выполнил, и сейчас я не могу выполнять новое задание. Идем теперь назад. И нажимаем кнопочку «Вывести деньги». Здесь нас просят указать свой кошелек для вывода денег. Нажимаем «Add Withdraw Method». Прописываем здесь свой кошелек и пароль для вывода денег, который мы придумывали при регистрации. И нажимаем кнопочку «Submit» «Подтвердить». Итак, кошелечек мы добавили. И теперь мы можем вывести деньги. Прописываем ту сумму, которая у нас на балансе. Далее прописываем пароль для вывода денег. Нажимаем на кошелечек, который мы добавили. И нажимаем кнопочку «Подтвердить» «Вывести деньги». Также вы можете скачать себе приложение в АПК-файле на телефон. Загрузить себе, установить и зарабатывать на этом сайте деньги на телефоне. И еще здесь есть один способ заработка, это заработок без вложений, нажимаем там, где моя команда, здесь у вас будет партнерская ссылка, копируйте ее, раздавайте друзьям-партнерам и будете здесь еще зарабатывать на партнерской программе. Когда человек пополнится, вы заработаете небольшую комиссию. Давайте сейчас перейдем в мой кошелек Binance и посмотрим... На выплату 12 долларов Как быстро она мне поступила И вот она выплата на 12 долларов И 2 цента у меня уже на кошельке Данный проект он платит Он свежий только что Запустился Все кто хочет сюда зайти Заходите именно сейчас Не думайте пока проект свежий И он платит и он работает Также рекомендую всем читать Правила инвестирования И никогда не инвестировать в заемные Либо же последние деньги на этом у меня все, всем желаю хорошего дня и всем пока.